И всем привет! Сегодня у нас разбор Баса Галан из 10 заповедей. Что он из себя представляет? Он из себя представляет противника, который будет у вас возникать следующим образом. У него есть заповедь заповедь правда называется вызывает окаменение у союзников и врагов использующих умение увеличения рейтинга и уменьшение рейтинга на протяжении двух ходов то есть нельзя использовать нового гаутера потому что он когда увеличит у рейтинг умения в принципе ваш гаутер будет каймушком в принципе от него пользы от версии с камнем не так много Поэтому нам нужно просто взять и выживать. Это все, что нам остается. А также уникальность его, которая ему дает следующее, принуждает одного из врагов. Затрагиваемая цель не может использовать ослабление при использовании умений и может атаковать лишь Галана. Грубо говоря, он танчит одного из противников только на себя. Что ж, давайте посмотрим, как мы вообще будем проходить. Данный босс не самый приятный. Почему? Потому что э, по сюжету вам будет даваться, конечно же, Диана. Но здесь у нас Дианы нет, поэтому давайте посмотрим, как мы вообще его пройдем. Диана будет танковать весь урон, если я правильно помню, конечно, Диана там будет. Но нам повезло, что у нас сейчас Мелиодас попал под цель. А значит мы сможем полностью реализовать нашу И.Е. В прошлый раз, когда я пытался записать видеоролик, Галан начал просто контрить мой пик. Как он это сделал? Он просто взял и начал сражаться с моей И.Е. которая по идее должна ультануть один раз против нашего Галанда. И он, конец, получит свой в данной битве ну что ж, посмотрим что у нас о, здесь будет сможем ли мы отхилиться после этого сможем ли мы вообще выжить но ну, кто его знает сражение конечно с данным боссом одно из самых муторных из-за его увеличения своих основных характеристик с его ульты ну в принципе, в принципе мне повезло он сражаться стал с нашим кингом. Ну, это значит, что мы сейчас отхилимся. Потом поставим следующий скилл и следующий. Посмотрим, что-то как. У нас full counter уже, в принципе, есть. Если он будет снижать наши умения... Топ. О, отлично как раз То, что нужно Если он будет то Нас сильно убивать Это будет, конечно, не самым приятным Моментом Но Надеюсь, мы выживем Так Используем следующим образом умение эм, Так я думаю что сколько у меня крита крита у меня 70 процентов мало но пусть будет то вот таким вот образом не знаю даже получится не получится что-то из этого ульта раз и должна в принципе ульта убить его но не убила чуть-чуть оставалось она не кританула, ну ничего страшного Сейчас он убьет нашу Игирихон, и в принципе мы его убьем. Мы его убьем, да, конечно. Все из-за того, что он нас не убил. Все, сражение окончено, грубо говоря. Раз, два, три. Таким вот образом сделаем... И, в принципе, мы победили. Я не уверен, что мы с такой вот командой пройдем. Но если пройдем, то, в принципе, она значит рабочая. А если не пройдем, ну, будем искать следующий вариант, как пройти. Вот здесь вам, если я правильно помню, точно дадут ту дианку, которая вам поможет. И, в принципе, ваша задача будет просто ее правильно реализовать. Так. Зеленый противник. Зеленый противник. Он будет больше бить по Кингу. Значит, наша задача просто бить нашей ИЕ более корректно. Вообще, в принципе, у нас есть Диана, по-моему, красная. Надо будет ее потестить потом еще. Потому что она, в принципе, должна по нему увеличенный урон наносить. А это нас должно будет спасать. Но урон, как вы видите, от нашего противника не так много уже. Но все-таки надо отхиливаться. И потихоньку его околопасти. Так, отхилились. Нанесли урон. Сейчас он ультанет еще. Но ну, а в принципе, как мы видим, сейчас от него ну, не так много урона получается. Мы можем спокойнее, более спокойно выживать. Хотя вот сейчас вот у него, конечно, был яростный урон. Просто неимоверно большой урон. но ничего. Так. И вот так. Посмотрим, что у нас как получится. В принципе, должно получиться. Вот 24 тысячи нанесли. Но ну, уже половина хп у него. Уже половина. Кого он ультанет? Ого. А, в принципе, нам это только на руку. Нам это на руку. Вот это да. Сейчас у нас наши... Персонажи просто ой-ой-ой как сильно будут дамажить. Бац! Бац! Зеленый мельода здесь очень сильно заходит, благодаря тому что он снижает, ну снимает, вернее, повышение, характеристик и так далее. И это очень круто. Это очень круто! Так, наша задача сейчас отхилиться. Наша задача сейчас отхилиться. Потому что иначе у нас уже никак не получится здесь выжить. И, конечно же, конечно же, мы используем дальше и Ерихон нашу. Почему? Потому что надо... Потому что надо ее использовать для повышения ее шанса и всего остального. Атака в Диану. И в принципе нам это на руку. Мы пройдем такой командой без проблем. Потому что здесь урона-то осталось только на ульту. Но на всякий случай мы ее еще немного разгоним. Вот таким вот образом мы прошли новую вариацию Галанда. Если я правильно помню, там еще должна быть какая-то новая. Либо красная, либо зеленая. Вот точно не помню. Сейчас посмотрим. На этом мы убили. Убили босса без проблем вообще. Думаю, легко пройдем. Думаю, легко пройдем. Потому что слейдер это мощь. Слейдер это сила. Но как мы видим, уже противники со 100 тысяч быка начинаются. Так что вам следует потихоньку сотый БК получать. Так, наша задача здесь опять увеличиваем урон и елихон нашей, но параллельно еще объем нашим все-таки слейдером, который здесь все требуется по сюжету. Как мы видим, достаточно неплохой урон влетает нашего босса. И я надеюсь, что он не будет постоянно контролить нашу и Ерихон, и мы легко его пройдем. Так, вот неприятно, конечно, что у него так много золотых скиллов получилось. Значит, наша задача вот таким вот образом сделать, чтобы у нас на следующий ход был отхил. Но мы, в принципе, от него прям лицо отдираем, отдираем. Он даже еще ультануть не успел. А у него уже пол-хп. Ну вот так вот как-то мы пока потихоньку проходим. Сейчас вот надо... Даже не знаю. Даже не знаю. Пока, пока я думаю, что даже не требуется отхиливаться сама. Так, ну да, пока нам не требуется. Вряд ли он убьет нас сульты. Хотя кто его знает. У нас в принципе два дамагера, поэтому у нас все отлично. Если он да, он слейдер начнет убиться, значит, у нас вообще никаких проблем нет. Слейдер у нас выживет. слайдер у нас выживет это точно от хилл от так. в принципе тут easy даже даже легче чем я думал я думаю что здесь будет довольно трудно в связи с тем что я в прошлый раз когда проходил я использовал сюжетного персонажа дополнительного а тут у нас все легко тут у нас все легко Наша задача осталась только два раза просто ультануть и все. Так. Ну вот и, в принципе, конец нашего противника. Сейчас мы добиваем его. И будет все отлично. Вот мы видим. Все, мы прошли, в принципе, наших галанов С вами был, как всегда, Макс. Ждите новое видео, там я расскажу про Гаутера. А с вами, как всегда, был я. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, как вы проходили данного босса, прошли ли вы его или нет. Ну, а мне будет интересно это почитать. До новых встреч!